Всем здравствуйте, пошли еще озеро проверить с собаками, а тут он ружье не стал брать, а тут все свежим зайчиком набегано, снег сегодня кончился, да, жалуешься что ружье не взял что ли, ну, ладно, сейчас мы кого-нибудь поищем. Здесь опять он дорожка набегана, этой дырки по-моему не было тогда. Вот много следов. Ну что скажете, нету что ли? Нету? Ищите давайте. Ну что, Шорох? Есть дверь? Говорят, что есть. Так что ладно, будем искать. пытается что-то шорохрыть уже. Ага. Зайца. Ищи, ищи, ищи. ищи. Ой, возьми, возьми, возьми. Возьми, возьми, возьми. Ладно, пока отключимся. Давайте, давайте, ищите. Я же слышал, что зверь тут есть. Учатся, учатся собой. Все, кто говорит, не надо Ищи давай, ищи Молодец, Шурак, молодец. Молодец. Молодец. Давай, давай, давай, давай, давай, ищи. Ищи, давай, ищи. Ух ты, злая какая. Так, ладно, сейчас немного помогу. Ладно, помогаем дальше. Здесь, да, где-то, Грета? На тягу называется. Ну что, там она? Да, Грета? Ну-ка отходи, иди отсюда. Путает меня еще шорохом, угрызается. Попала, оказывается, называется Грети под лапу горячую. Да, Грета? Ну где она у нас? Где? Где зверь-то? А зверь-то на суше, наверное, да? Ага. Зверь-то, похоже, остался на суше, а мы его ищем в воде. Ах, ладно. Фу, блин, вонючая грязь. Ищи, ищи, ищи давай. Давай, ищи. Ладно, искать надо, да? Скажи, что хозяин, время зря теряешь. Ищем, ищем, ищем.